Всем привет! И с вами сегодня Вита Лобня. И мы продолжаем наш проект Лобнинский кролик. У нас наступила пора вакцинации, и мы вакцинируем всех наших кроликов. Для этого мы используем ассоциированную вакцину. Против миксоматозы ВГБК она продается вот в таких ампулах. В одной ампуле у нас 10 доз. В каждой, для каждой дозы у нас получается полкубика, поэтому мы разводим вакцину 5 кубиками натрия хлорида. Я наливаю чуть-чуть больше, потому что во время, когда мы начинаем колоть вакцину, она, видимо, испаряется, потом чуть-чуть, может быть, где-то капнет. Чтобы вакцины хватило, я добавляю чуть-чуть больше. А, нашел, да, или? А, он вакцину съест. Да ему водочки хочется. Так, вот э, я развела пятью кубиками нашу вакцину. Э, вакцина при разведении должна быть не мутная, прозрачная, э, розоватого цвета. Э, вакцину мы храним всегда в холодильнике. Э, когда мы ее достаем, надо ее сразу же использовать, она долго без холодильника не хранится. Для дезинфекции мы используем водку. Протираем кроликов, дезинфицируем и колем в колку. Также можно колоть в ведро. Ну мы колем в полку, это проще. Вкалывать мы будем полкубика. Полкубика на кролика это одна доза. Обязательно выпускаем воздух, чтобы он ни в коем случае не остался внутри шпица. Дезинфицируем поверхность водкой. Ну, можно использовать спирт. Обязательно надо внимательно смотреть, чтобы иголка не прошла насквозь. Так как иногда бывает вроде как вакцину сделали, а на самом деле просто насквозь проткнули кожу и вакцина вышла снаружи. Всем спасибо за внимание. Пока-пока, ставим лайки, подписываемся на канал нажимаем внизу под видео колокольчик. Узнаем о новых трансляциях. Пока!